скажите пожалуйста, что вы думаете об эффекте Мандела? Ой, Интересный вопрос. Эффект Мандела, я думаю, что многие о нем знают, это эффект э, странно приходящей информации. Когда кажется, что событие было, на самом деле как показывает историческая линия, его не было. Кажется, что события не было, а историческая линия показывает, что оно было. Доволь, довольно путанный эффект в сознании получается. Получил этот название эффекта Мандела как раз по имени яркого представителя действия такого эффекта, непосредственно самого товарища Манделы, когда все считали, что он давным-давно умер в тюрьме, причем искренне в это дело верили, а выясняется, что он жив-здоров и еще даже каким-то образом существует. Итак, с очень многими явлениями этого мира, я думаю, что вы сталкивались и в своей собственной жизни с удивительными ситуациями, когда вы уверены в одном, а вся окружающая реальность с пены у рта доказывает вам совершенно другое. Что это такое? Обман собственного разума или нечто большее? В магии принято считать, что это конечно же не обман собственного разума, там такого понятия в принципе не существует. Считается, что разум настолько, мощь, настолько мощный, настолько многомерный, что такое понятие, как обман, там в принципе не существует. Существуют разные проекции, разное видение и разные измерения. То же самое можно э, применить и к э, упомянутому эффекту Манделы. Реальность течет в различных вероятностях и в различных вариантах. В какой-то вероятности Мандела жив, в какой-то вероятности Мандела умер. В какой-то вероятности ваш дом построили, в какой-то вероятности не успели вы живете по определенной линии, но иногда эти линии пересекаются. И иногда происходят переходы человеческого сознания с одной линии на другую. И там может быть совершенно незначительная разница в фактах, но тем не менее она есть. А иногда бывает, что несколько линий вероятности в какой-то точке пространства сливаются в одну и формируется это слияние, как свершившееся историческое событие, хотя на самом деле в реальности его не было. Оно было в какой-то другой реальности, но совпав с нашей э, привычной линией вероятности, оно стало фактом. Таких Элементов очень много, на самом деле, если изучать историю и мифологию, и легенды в достаточно большом временном объеме, мы таких историй найдем очень много. Например, история с а, знаменитой Троей. Считается, что Пли Шлиман ее раскопал, ну как бы официально считается. А, исторически это не доказано, То есть то, что там раскопал Шлиман, совершенно неизвестно, что он на самом деле раскопал. Ну, во-первых, потому что, говорят, копал он, как могильщик копает могилу лютому врагу, то есть со всем остервенением, и, в общем-то, мало, мало там что осталось от, от, от того копания. Обвиняли его и в мошенничестве, это не имеет сейчас никакого значения, просто сам факт исторической, исторической трои не доказан вообще никак. События, например, связанные с легендарным королем Артуром то ли он был, то ли его не было. То ли были все его битвы знаменитые, то ли их не было. В нашей истории оно проявлено слабо. Но каким какими-то историческими фактами короля Артура мы находим в кельтской линии. Однако всей легендарной базы, которая стоит за его присутствием в истории, нет. Можно ли сказать, что предшественники все наврали и все насочиняли? Но если придерживаться парадигмы линейного времени, да, все наврали и все сочиняли. А маги немножко по-другому формируют описание истории. Они говорят, да, было, только в другой вероятности. Вот 12 битв король Артур провел, а 13 битву он проводил уже здесь, в нашей реальности. Но вошел сюда в реальность вместе со всеми 12 битвами, которые были не здесь. То же самое имеет отношение к знаменитому, например, дворцу царя Соломона и к его храму, который он воздвиг в честь своего бога. Правда, почему-то там жили другие боги, но это так, исторический нюанс. До сих пор его не раскопали. До сих пор непонятно, есть ли вообще остатки этого храма. Исторически его нет, а легендарно он есть. Был ли он на самом деле? Можно сказать, что иудеи все выдумали, а маги говорят, конечно, был, только вот в параллельной линии и так далее. И вот это вот очень сложно, это просто услышать, но совершенно сложно воспринять, по крайней мере, по отношению к самому себе. Но если вы развернете всю свою событийную линию прошлого, вы увидите, что у вас таких переходов на самом деле было огромное количество и все непонятные, Событийные моменты, которые как раз можно смело назвать эффектом Манделы, присутствующей в вашей жизни, они совершенно обоснованы и, в общем-то, вполне логично объясняются именно такими временными течениями. Они разные. Просто какая-то вероятность становится доминирующей для вас, для воспринимающего а какая-то перестает быть значимой и уходит на подкорку. То есть уходит куда-то в глубину подсознания, не выходит на уровень воспоминания. Просто нет-нет да проявится. Нет-нет да проявится каким-то элементом памяти. Можно назвать это багом сознания? Ну, конечно, можно назвать багом сознания. Но всему, в принципе, есть объяснение. Поэтому галлюци... галлюцинации и искажение сознания здесь, наверное, не тот термин, который можно применять в магической реальности.